Всем привет, друзья! Сегодня исполнилось ровно три года моему автомобилю Kia Rio 4, а это значит, что необходимо проходить очередное ТО. На этот раз уже третье. Естественно, я буду проходить его в дилерском центре. У нас в Самаре всего их два. Это дилерский центр на Московском шоссе и на Новоурицкой, там, где я покупал именно свой автомобиль. Естественно, перед тем, как записаться на ТО, я обзвонил оба, Дилерских центров для того, чтобы узнать стоимость третьего ТО. И что в одном случае, что в другом, мне озвучили цену в 16,5 тысяч рублей. Но также мне озвучили, что так как моему автомобилю исполнилось 3 года, то дилер мне предоставляет скидку в целых 10%. То есть ТО теперь у меня будет стоить не 16,5 тысяч рублей, а 15 тысяч рублей. Это с учетом масла и расходников, которые предоставляет дилер. Также я спросил, могу ли я приехать со своим маслом, со своими расходниками, на что мне ответили, что, естественно, я могу это сделать. А цена будет, естественно, дешевле. Также будет применяться скидка. Поэтому я решил все-таки приехать со своим маслом, так как дилер сейчас в Самаре у нас заливает масло Рипсол. К сожалению, я не знаю, что это за масло, как оно себя зарекомендовало. Отзывов про него я не слышал. Я решил, что буду использовать то масло, которое уже проверено мной, которое я заливал и ранее. Это Ликви Моли, Special Tech серия АА 5W30. С учетом моего масла, моих расходников, дилер мне озвучил стоимость третьего ТО, в районе 8000 рублей. Естественно, я согласился, так как все-таки экономия в любом случае есть. Вариантов, где купить масло и по какой цене, очень много. Естественно, я выбираю самое выгодное. То же самое относится и к расходникам. Я заказываю эти расходники. На самом деле, они не очень дорогие, но в дилерском центре они могут быть чуть подороже. Итак, друзья, небольшая предыстория. Заказал я себе масло, ликвимоле, как я и говорил, и расходники. Такие как масляный фильтр, салонный фильтр и воздушный фильтр. Если с маслом все понятно, оно оригинально, конечно, ультрафиолетовым фонариком я крышку не просвечивал, не проверял, есть ли там QR-код, но то, что на этикетках нет ни единого русского слова, ни единой русской буквы, это, наверное, говорит о том, что все-таки оно импортное и оригинальное, поэтому сомнений к оригинальности масла у меня не возникало Масляный фильтр, вроде как оригинал Оригинальная коробка, я посмотрел Все здесь отлично, как бы вопросов нет И переходим к воздушному фильтру Здесь не все так однозначно Коробка вроде бы оригинальная Но когда я начал присматриваться коробки, читать надписи И я увидел ошибку в слове Hyundai Все вы прекрасно видите, что Hyundai написано неправильно Это говорит о том, что все-таки этот расходник у нас не оригинальный Хотя, когда я его покупал, написано было оригинал Но, друзья, здесь нет ничего страшного это просто воздушный фильтр, который устанавливается под капотом. Он ни на что не влияет, он просто фильтрует воздух. Поэтому возвращать его, либо покупать какой-то другой, не имеет никакого смысла. Он, в принципе, ни на что не влияет, поэтому я решил его оставить. Но в то же время я обратился в службу техподдержки, Сайта, на котором я покупал, покупал его на маркетплейсе Озон, указал, что это не оригинальный расходник, указал ошибку в слове, соответственно, техподдержка обратилась в магазин, запросили сертификат качества, продавец не предоставил и данный товар Озон удалил из продажи, что я считаю очень правильно, чтобы кто-то другой не купил этот неоригинальный товар. Далее салонный фильтр, здесь тоже все нормально, это салонный фильтр от фирмы Marshall, я его также уже использовал и до этого с ним никаких проблем нету, фильтр как фильтр. Ну а теперь едем в дилерский центр и делаем очередное ТО. Приехав в дилерский центр, я оформил несколько документов, сдал автомобиль на приемку, автомобиль загнали в ремзону зону и начались работы. Естественно, я попросился зайти, чтобы поснимать видео, вообще как там все проходит, какие работы будут делать, мне разрешили, я прошел. По времени меня озвучили, что буду делать примерно 2-2,5 часа. Но всем прекрасно знаем, что работа выполняется намного быстрее, так как все-таки какие-то работы они делают либо очень быстро, либо просто какие-то не делают. И первым делом мне заменили масло, подняли автомобиль на подъемник, слили старое масло, сняли фильтр. Остатки масла, которые остались в поддоне, попробовали выкачать шприцом. И также еще остатки масла выдули воздухом. Также проверили ходовую часть, протянули все болты. И самый основной момент, это проверили тормозные шланги на предметы их вздутия. Я спросил у мастера, он сказал, что первым делом они это проверяют. И если вдруг где-то шланги сдуты, то, естественно, они меняют это по гарантии. Слава богу, в моем случае все тормозные шланги были в норме, ничего менять не пришлось. Кстати, это очень меня порадовало, потому что... Многие, кто покупал автомобиль именно в тот год, в 2019, да, как и я, то практически в 90% случаев у, у людей вздувались тормозные шланги. У меня, слава богу, все нормально с этим. Далее, после этого блока работы автомобиль загнали на стенд сход-развала. Это уже по желанию. Сход-развал решил делать уже я сам, так как все-таки за три года данная работа ни разу не производилась. И, естественно, на стенде показала расхождение по колесам. Эту проблему мне устранили. Естественно, за эту работу мне необходимо было доплатить. Стоимость данной работы я уже покажу в конце видео в заказ наряде. Далее автомобиль загнали на площадку проверки цветовых приборов диагностики и так далее. Работы все провели, нареканий по автомобилю никаких не было, диагностика никаких ошибок не показала, по свету тоже все отлично, регулировать фары не пришлось, все четко, все ровно. Еще один важный момент, друзья, когда я отдавал автомобиль на приемку, я озвучил несколько проблем дилеру. Первое, это то, что у меня форсунка омывателя э, водительская э, плохо разбрызгивает воду, то есть струи неравномерные где-то, Маленькая струя, где-то большая Соответственно, я обратился для того, чтобы их отрегулировали Также вторая проблема была по сигнализации Потому что у меня с пульта периодически почему-то автозапуск не работает И третья проблема, это то, что когда автомобиль долго стоит И я сажусь в автомобиль, начинаю движение То какое-то время я слышу скрип колес Это не критично, но меня немного раздражало Соответственно, я все это мастеру озвучил И по итогу, когда все работы были завершены по первой проблеме, по форсунке, мне сказали, что форсунку они попытались отрегулировать, но у них это не получилось, и, скорее всего, просто ее нужно менять. Стоит она недорого, можно поставить там оригинальную, можно не неоригинальную. То есть, какую вы поставите, все зависит от вас. Это в гарантию не входит, это уже, соответственно, за мои деньги. Но самое интересное кроется в том, что я сказал, у меня же форсунки с обогревом, на что мне мастер сказал – не может быть такого, что у вас форсунки с обогревом, потому что в 2019 году в комплектациях престиж... Prestige не было форсунок с обогревом, у них это был какой-то переходный год когда, по-моему, что-то с комплектацией убирали, что-то добавляли и форсунки-омыватель с обогревом были только у комплектации премиум то есть самой топовой комплектации хотя, когда я покупал свой автомобиль в описании комплектации было четко указано, что с форсунки с обогревом но, к сожалению, здесь уже ничего не поделаешь и проверить действительно они с обогревом или нет можно только путем их снятия и проверки визуально по второй проблеме по сигнализации, опять же, мастер посмотрел, действительно, несколько раз нажимал на кнопку, и автозапуск не срабатывал. На что он также сказал, что это в гарантии не входит. По-моему, там гарантийный срок всего сигнализации год, дальше уже устраняешь все за свои деньги. Ладно, с этим я как бы разбираться не стал, потому что она в принципе работает, там если посильнее кнопку нажать, видео Видимо, какое-то механическое повреждение, либо надо просто брелок разобрать, почистить контакты и так далее. И третья проблема – это скрипт. Для того, чтобы устранить этот скрипт, мне также нужно было заплатить деньги. То есть это обслужить суппорта. Я отказался, потому что, в принципе, как я и говорил, что это ни на что не влияет, это не критично. И лишние деньги как-то платить мне тоже не хотелось на тот момент. Ну а теперь итог, друзья. За все техобслуживание я заплатил 9598 рублей. Ну, грубо говоря, 9600 рублей. С учетом а, настройки сход-развала и проверки форсунки и омывателя. И теперь давайте посмотрим, какие работы входили. Техническое обслуживание. Сумма 6700 рублей вышла. Углы установки колес, контроль параметров при техническом обслуживании 400 рублей. Масло-моторная замена, так как оно мое, 350 рублей. Принятие автомобиля в программу KE, помощь на дороге при прохождении ТО. Вот тут, кстати, есть один момент. Стоимость 300 рублей. При покупке автомобиля три года назад мне выдавали специальную такую серебристую карточку ⁇ Помощь на дорогах ⁇ которая включает в себя бесплатную помощь на дороге. Если вдруг у вас что-то сломается, там, я не знаю, какое-то повреждение будет, там, колесо пробьет или еще что-то, машина вдруг закроется, либо у вас примерзнет дверь и вы ее не сможете открыть, то вы можете воспользоваться вот этим вот сервисом бесплатно, как заверяет менеджер. Соответственно, к вам приедет специальный там, автомобиль «Помощь на дорогах» да, от дилерского центра Kia. Также они сказали, что могут даже привезти запасное колесо, и все это будет бесплатно. Я ни разу не пользовался этим сервисом. По-моему, как менеджер сказал, что вообще при покупке автомобиля вот эта карточка действовала один год. И потом она не продлялась. То есть вы могли ее, по-моему, продлить уже дальше за свои деньги. Но с 1 сентября 2022 года снова вернули бесплатное продление, то есть бесплатное обслуживание. То есть получается, что вам уже на руки выдают такой договор. Сейчас покажу с перечнем работ. То есть на руки вам выдают вот такие вот типовые условия участия в программе и здесь указаны все пункты то есть что входит в бесплатную вот эту вот помощь честно в эти все бесплатные фишки плюшки я не верю мне кажется все равно вот за этим бесплатным всегда скрывается что-то платное то есть может быть там я не знаю сами работы будут бесплатные но выезд будет платный или еще что-то как говорится бесплатный сыр только в мышеловке но Надеюсь, что я этим сервисом никогда не воспользуюсь И таких ситуаций у меня не произойдет Поэтому, если кто-то из вас пользовался вот этим сервисом Напишите в комментариях, брали с вас деньги или нет Далее, по заказу наряду Кузов-мойка технологическая, 240 рублей Вот, кстати, по-моему, раньше была бесплатная мойка, насколько я знаю И в ходе телефонного разговора мне тоже озвучивали, что она бесплатная Далее, форсунка-омыватель ветрового стекла снятия установка 880 рублей. Это как раз они проверяли. Углы установки колес регулировки. Это вот как раз сход-развал 1276 рублей. Далее, используем следующий материал. Это шайба под сливную масляную пробку и набор для отпуживания автомобилей. 390 рублей. Итого, сумма... Всего по заказ наряду 10 588 рублей. И так как у меня скидка 10%, вышла 9 000, грубо говоря, 600 рублей. Ну что, друзья, ТО пройдено. Все регламентные работы и цену я озвучил. Она актуальна на конец 2022 года. Конечно же, в 2023 году цены могут измениться в большую сторону. Также еще забыл сказать, что перед тем, как ехать в дилерский центр на ТО, я предварительно поменял салонные и воздушные фильтры самостоятельно, просто потому, чтобы не платить дилеру за работы по замене данных фильтров. Также я походил по автосалону, хотел посмотреть, какие новые автомобили Kia есть в дилерском центре, но к сожалению, из новых автомобилей был только Спортаж. Не знаю, с чем это было связано, возможно, проблемы с поставками или еще с чем-то, но все автомобили, которые были в дилерском центре на тот момент, были в основном с пробегом. Так что посмотреть цены на новые автомобили мне, к сожалению, не удалось. Но на этом меня все друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.